Всем привет, друзья! Решила сегодня заснять видео Прям вся я сегодня вся на нервах Видите, у меня Даринка, дочка Ага, привет вам говорит Да, мое моя солнышко, моя красотка Короче, пошла сегодня в садик Мы со вторника дома Она у меня кашляла И кашлять начала во вторник Потому что я ее на руках несла В садик вообще не хочет ребенок Вообще не хочет. На руках несла, орала, орала. И, короче, она там у меня сильно закашляла. Вот подруга. Короче, с подругой поговорила. Я говорю, сейчас видео засниму. Я не могу прям сегодня выложу это видео. дело это вообще началось это давным-давно. То есть лето. В итоге, ну что у нас. Для садика выделились деньги. Я не знаю, выделились нет. Я потому что не вникалась в подробности. А, меняют окна до сих пор, меняют, э, там, я не знаю, ремонт просто, ну, просто, я знаете, у меня муж в этой сфере работает, то есть, мой Андрей, да, ну, чтоб так вот э, ихние бригады так сдавали такие объекты, я просто в шоке, я просто поражаюсь, у нас есть другой садик в, в поселке нашем, но он еще не открыт, потому что заведующий, все зависит от нашего заведующего, как она себя поведет. Напишите да вы мне хоть что. Просто меня уже доста... Да, да, уже все. Короче, в итоге... Вроде как, говорят, деньги выделились опять на окна, потом на асфальт, который хотят закатать, когда, я не знаю, уже дожди, дожди, дожди. А лето для чего у нас было, я просто не представляю. Деньги выделяются не по осени, выделяются они в начале лета, по весне, на все это такое. Но пока они разделят, естественно, это уже пройдет, это уже будет осень. Вот, ближе к осени. Ну, короче, привела я дочку... Ай, не привела я дочку. Я сегодня говорю воспитательница воспитательнице Даринкиной Людмиле. апа, Не буду говорить. Так, не буду говорить. Привела дочу. Ай! Фу. Короче, пошла предупредить у дочки-воспитательницу, у младшей Даринки, чтобы она поставила на питание. Во вторник мы... Со вторника мы не ходим. знаешь, сегодня у нас четверг. Ну, два дня прогула, да? то, что она сильно кашляла в первый день, да, это у нее просто адаптация идет к садику, она очень сильно переживает, то, что мамы рядом нет. Естественно, взрослых не знает, она всегда была рядом. Малышка моя, вот она, вот она бегает, отсвечивает, правда. И... Она не знает взрослых, она боится всего Детей она знает, но Опять же незнакомых она к незнакомому не пойдет Телефон плохо снимает, не обращайте внимания В итоге я говорю, давай ставьте на питание Они мне сказали, без правки никак я говорю, ну как, мы же два дня просто не ходили, ну поставьте вы нас на питание, мы три дня спокойно можем прогулять, независимо от того, что ты, ну я же мать шестерых детей, я же знаю своих детей, как болеют, что болеют, это все я знаю, и как лечить, и со своим, а, с нашим доктором лечащим детским. Мы очень хорошо общаемся, она знает тоже. Потому что я могу позвонить в любой момент, любое время. Она всегда ответит: молодец! Она у нас вообще просто золотая женщина, наш доктор. И в итоге я послушала ее, и в итоге я сказала: Да пошли вы нахуй, короче, со своим садиком. Все, это меня просто предел. Обижайтесь, не обижайтесь, вы все материтесь, я тоже матерюся и просто если меня выводят, я уже просто не могу я сказала, мы пусть это место стоит нас сунули к мал, к маленьким моя Даринка вообще должна быть в другой группе, сунули к засранцам, секушкам которые еще не умеют не снимать штанишки не кушать сами, они сунули нас туда, на год младше хотя у меня, у меня доча она умеет и... чего дочь чего там, чего? Мусор, сыра, мусор попал. Ну ладно, маму постирать. Она умеет и в туалет ходить, и кушать сама умеет. Ну, наученный ребенок. Если я психанула, я говорю. Ну, Аминка очень любит свою, свой садик, и боготворит она свою группу, своих воспитателей она очень любит, Надежда Николаевна, Наталья Юрьевна. Вот у мне нравится Наталья Юрьевна, нянечка наша у Аминки, я прям очень люблю ее, ну прям от души люблю и Наталья Юрьевна воспитательница, она была у динарки воспитательница. Вот мы должны были к ней попасть. И вот я говорю, вот надо мне к вам попасть, потому что Даринка должна быть у вас, а не там с малышами, которые срутся, сутся и, и там всякое такое. И моего ребенка не берут в садик, что интересно. Они отказывают нам, принесите справочку. Я говорю, да ну нахер. Я буду тогда, ну ладно, мы вот пришли, вот сейчас пришли варить поросенку. Мне надо варить поросенку. Куда я ее дену? Куда? Естественно, я ее взяла с собой. И вот полдня она будет сейчас со мной тусить на улице. И как? А была бы в садике, конечно, там хоть под присмотром и все такое. Ну ладно, ладно, бог с ними. Не хотят, не надо, пускай не берут. В итоге, если, если на то пойдет, я просто поменяюсь садик. Я буду водить центр или там э, за... Три километра. Ну, у нас садиков полно. У нас три садика. И могу перевестись просто-напросто. Но да просто, знаете, возмущает то, что ко мне навстречу не идут, а я к ним ко всем навстречу, как бы иду, да. И они, а, как мне, воспитательница у Даринки сказала. Вот у нас самая стойкая Калугина, у Таньки Калугиной дочь. Ну, естественно, самая стойка. Она же будет стойка Почему? Потому что за ней же присмотр идет. А почему идет присмотр, я вам сейчас, сейчас расскажу. Потому что летом позвонили ко мне и сказали, Гузеля, а ты красить умеешь? Я говорю, нет, вообще не умею красить. Ничего не умею, я вообще ничего не умею. Я только дома умею сидеть, говорю, на печи. А в итоге я как бы отказала. один шапочку, дочь. Я сказала, вот... Ну, Калугина же дома, она же строитель, говорю Она у нее же, дома это делать нечего Мать же все делает, говорю Ну, пускай она идет, у нее же ну Правда нечего делать А у меня как раз в это время надо было чеснок Чистить и лук чистить А некому, Андрей у меня на работе Дети учат, э, дети у меня а Дима тоже работал как раз Давид у меня за мелкими смотрел Ну, приятно. И в итоге <кх> Я сказала, не умею а замените Калугину, позовите. Ой, она у нас, говорит, незаменимая. Воспитательница так у Даринки сказала, незаменимая. Но вот эта незаменимая, короче, попа подлезала так, что они все такие, ну прям чуть ли не, не бог для них. Ну ага, чуть ли не бог для них. Ну и пускай. А я не умею попу лизать. У меня не написано на лбу, что я пополиска она попа -лиска. у нее прям написано на лбу попа Комментарии буду отключать. А может, не отключу. Пишите мне все равно. Я уже привыкла ко всему, знаете. я Первое время мне было тяжело. Вот эти комментарии, которые давление на меня какое-то оказывают. Нет, вообще нисколько. Пишите, ругайте и все всякое такое. Но просто я человек не такой, не умею я попы лизать. Я умею добиваться своего. Я когда работала в Акашево, меня поставил а, начальник мастером. <laughs> Какая красотка. Начальник мастером поставил. Почему? Потому что я бегала ко всем начальству к нашему Акашевскому которые мы только начинались работать, начинали, я бегала ко всем, я бегала ко всем, я всем говорила, вот это надо сделать, чуть ли по столу не стучу, вот это поменяйте, почему мы так мучаемся? И вот, ну, если честно, прислушивались ко мне, да, прислушивались и делали, и все меняли. Я люблю добиваться, но я не люблю жопу лизать, я никогда не буду жопу лезать просто я не тот чувак, как говорится. Я на днях, ну как, не на днях, а вчера писала про отопление, то что в садике очень холодно. Я Мне просто детишек жалко, там очень реально холодно, там реально очень холодно. Администрация наша на газовом отоплении себя подключила, они сидят там себе и не дуют. А мы вот все, наш, ну, наш поселок, то что детишки, школьники, они все мерзнут, очень сильно мерзнут. А дома то же самое, дома то же самое. Ладно, кто печки включает, а у кого-то и печки нет, это же денег стоит. И хол... холодный воздух, всякое такое. И вот Дариночка моя, сегодня целый день мы поросенку варим, нам отказывают. Ну ладно, да бог с ними, я сказала, берегите свое место для себя. А нам не надо, мы не будем ходить в садик. Я, может быть, даже буду переводиться с этого садика вообще в другой садик. Да, дочь, не хотят, не надо. Пускай смотрят своих, вот этих, калушкиных, малушкиных, которые же на лбу написано же А мы не такие, мы не такие, мы не умеем же быть. Короче, друзья, вот, знаете, ну, просто довело меня. Я пришла домой, поревела, сын увидел, конечно, то, что я плачу. Ну, обидно, да, до да слез обидно, то, что у них все дома лежат. Она, лошадина, дома лежит, не работает, ни хрена ничего не делает, ничего не добивается. А я как дура, добиваюсь там что-то, стараюсь для всех, для одного своего ребенка. Для всех стараюсь, для всех. она пришла здесь, покрасила все, она... Очень хороший человек. Она все сделала, помогла. И хотят еще попросить, чтобы мой муж, то есть Андрей, сделал мягкую мебель для группы Динарки, Даринкиной. Естественно, он не пойдет после этого. Какой им мебель? Пускай вот, кто же полез, вот пускай идут, а Мы не пойдем. Я лично, лично я ничего. Кстати, у нас у Аминки еще деньги собирали, оказывается, на ремонт. А, на 4 тысячи они краску купили, но я переписалась и меня в группу приняли потому... меня с группы, что интересно, все время в WhatsApp и убирают потому что я правду пишу и мне нравится и мне нравится то, что я правду пишу вот какие люди нынче пошли а раньше как, вон собрание подняли, там сказали свое слово, все, прислушались сделали так, как есть в итоге я узнала что собирали на конставары. ну концтовары, естественно, я купила сама для девочек своих Потом на краску собирали Я ни копейки не дала Потому что, ну что, идиотка что ли Администрация выделила Деньги там больше 5 миллионов На садик Куда они делятся, я ничего не знаю Через какие руки они проходили В итоге Сейчас будут писать, наверное, опять Там люди, которые Вот так вот а то, что с администрацией сюда у нас все пока перенос-перенос. А потом сколько раз уже переносилось? По два раза уже переносилось. Да, по два раза, да, перенесли. Ну, сейчас посмотрим. Я говорю, к Новому году это все прекратится, не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, надеюсь, прекратится. Да. Ну, будем добиваться своего. Конечно, мне люди желают всего самого хорошего, чтобы я выиграла